Итак, сегодняшнее наше занятие, это поговорить о, об отличности сознания мага и сознания человека, раз, о том, как формируется сознание мага, о том, что такое магия, как она проявляет себя на всех трех кругах структуры, с которой, со схемой, которой мы с вами будем работать и работаем сейчас, и также попробуем еще раз прикоснуться к такому моменту, как бытийная масса. бытийная масса. Итак, как вы поняли, уже сознание человека и сознание мага это немножко различные структуры. На прошлом занятии я вам говорила, что нам с вами придется привыкнуть, смириться и научиться использовать различные термины, которые мы привыкли использовать в человеческой жизни, несколько иначе при магическом подходе к вопросу, несколько иначе, чем мы это делали раньше, потому что в магии одни и те же с человеческим миром термины означают чуть-чуть иное. иное. И кое-каким терминам мы с вами уже прикоснулись. Свет, тьма, например. Добро, зло. В человеческом мире, которое сформировано в основном религиозной средой, это означает вещи строго конкретные. В нерелигиозном сознании это понятия абстрактные, а вот в магическом сознании это понятие даже еще более конкретные, чем в религиозном. Но для этой конкретики сознание должно быть освобождено от религиозности, иначе он не воспримет никакую другую конкретику, кроме той, что уже вписано. Вот такой вот парадокс. А все почему? Потому что религия, по сути, она образована была в свое время магическими системами, в помощь, да, для удобства. То, что эти структуры займут положение более главенствующее, чем им предназначалось, изначально ну, в принципе это прогнозировалось, но наверное для магии это не является настолько проблемой, насколько эта проблема является для человека. Но поскольку в этом мире, в мире, в котором главенствует принцип естественного отбора и самостоятельной социальной и психической выживаемости, не только вфизической, социальной и психической выживаемости, проблема человека- это проблема человека. если он с ней справился, ну молодец чувак. Двигай дальше. Ну, а не справился, значит, не справился. Не двигай дальше. Все просто. Итак, в чем же ключевая разница? В том, что по-разному расставляются приоритеты в сознании, мы с вами уже выяснили. Да, в магическом сознании есть такая особенность. Маг никогда ничего не желает для себя лично. Вот это вот нам с вами придется запомнить именно маг, потому что, например, колдун, о котором речь пойдет дальше, он может себе позволить желать что-то для себя лично ну, в определенных пределах, безусловно. Но если мы говорим о магии как высшей форме человеческого сознания да, и вообще высшей форме эволюции сознания, любого, не только человеческого, здесь это правило не хотеть ничего лично для себя является не просто обязательным, оно является какой-то такой, ну, вбитой уже в сознание константой, которая даже не оспаривается. А всё почему? Потому что такого понятия, как личное желание, его уже не существует. А в каком случае в сознании не существует понятие личное желание, не хочу для себя лично? В двух случаях либо сознание человека очень ограничено и существует только в том объеме возможностей проявления желаний, которое предлагает ему социум, а социум всегда ставит границы на желание. Когда человек упирается в определенную стенку, то есть больше мне мир ничего не предлагает, значит желать больше ничего не хочу. Это одна крайность. Она, как правило, приводит к наркомании, приводит к полной, полной социальной и маргинальной такой извращенности. Но есть второй случай, другая крайность, о которой, собственно говоря, речь и пойдет. Человек не хочет ни себя, для себя ничего лично, когда он испытал абсолютно все. когда он все повидал, всё познал, всё испытал, всё пережил. Настолько все, что никакая вещь не становится лучше, чем другая вещь. Никакое событие, никакое желание не является выдающимся по отношению к другому событию, к другому желанию. И тогда он совершенно смело может сказать, для меня лично вот этого не надо. И это как бы первый шаг, первое основание, которое просто должно быть. Если остались еще какие-то личные предпочтения, то, скорее всего, это человеческие свойства, которые еще придется преодолеть. Что же еще? Второе качество, которое мы с вами уже тоже упомянули отчасти, это очень высокая внутренняя оценка всех своих знаний и умений, всех. То, что для человека является ерундой, для мага является высшим проявлением, высшей формой способности. То, что в человеческом сознании не оценивается вообще, в магическом сознании может оцениваться с гиперзначимостью. понятно что привычный взгляд, человеческий взгляд нормального человека, который привык обесценивать то, что он знает хорошо, может такая, такая постановка формирования ценностей в сознании другого человеческого вроде бы как лица может показаться некоторой вычурностью, да, возможно, там экзальтированностью какой-то. Скажем, в этом человеке он что-то там в обеде, что скажешь, еще. Но тем не менее вот это состояние никогда не умалять цены прожитого. Оно является основанием того, что вес подобного сознания всегда будет, если не прибавляться, то, по крайней мере, не умаляться. А вес сознания, коллеги, это как раз и есть бытийная масса, которая позволяет человеку быть и весомым в мире людей, и весомым в мире эгрегориальных систем, и весомым в мире стихийных систем. Потому что, ибо утяжеленное сознание представляет собой тяжелый маятник. Любое сознание можно представить в виде маятника, и те, кто учился у меня на стихиях и у коллег на стихиях, знают эту метафору, хорошо знают эту метафору сознания человека как маятник, подвешенный как на, на, на, свободном, на свободном подвесе. Тяжелое сознание, если мы говорим о большом времени колебаний и о большой амплитуде, то тяжелое сознание, оно будет более устойчиво, если, если оно действительно тяжелое, прошу прощения за то Вот на малом объеме между жизнью и смертью, вот в маленьком этом круге замкнутом тяжесть сознания она ничего не даст если она не способна проломить эти барьеры скорее наоборот она будет усложнять жизнь усложнять жизнь да, собственно говоря физика нам и говорит если мы имеем дело с малым периодом то тяжелый подвес легкий подвес не имеет никакого значения период это малый а вот если мы с вами возьмем большой период, и позволим этому маятнику размахнуться, то мы увидим, что разница есть. Ибо тяжелый маятник, тяжелый подвес способен в большей степени на более длинный период колебаний, способен на не затухающие колебания, а в переносе на понимание человеческого сознания это длинная память. А также магические законы нам говорят о том, что чем больше человек помнит из своего прошлого, чем более длинна у него память, тем на больший объем будущего он имеет право. Соответственно, если сознание утяжеленное, повышенной значимостью собственного опыта, большими знаниями, большой смелостью, и неумением держать язык за зубами, не разбрасывать свои знания направо и налево, не разбрасывать свои навыки направо и налево, то он приобретает характеристики, которые позволяют ему размахнуться выше и дальше внутреннего круга, дойти до второго круга, а по возможности и до третьего. То есть это потенциальная возможность размахнуться туда, куда человек размахнуться не может. Если сознание облегченное, скажем так, да, освобожденное от лишнего опыта, от излишних значимостей, от излишнего самомнения, как сказали бы люди, превращается в перышко, которому абсолютно все равно, длинный период. Колебания ему предоставляется или короткий, короткий даже предпочтительнее. Так он будет выглядеть более симпатичным на фоне остальных сознаний, более тяжелых, более страдающих от того, что им приходится биться в границе внутреннего круга и не иметь возможности их преодолеть. Перышка не бьется, он порхает. Настолько порхает, Настолько оно весело порхает, что некоторые тяжелые сознания предпочитают избавиться от своего излишнего баласта, чтобы хотя бы раз попробовать вспорхнуть. Но, коллеги, один раз оставленное в мире первого внимания, в котором мы с вами счастье или несчастье пребывать, говорит о том, что эти процессы необратимые. если чего упало, то известно что. Назад, как говорит народе, не воротишь. И это закон. И здесь подразумевается следующее странное, странное состояние сознания, презрение к общественному мнению. Не то чтобы демонстративно, нет. Просто общественное мнение должно и оно неизбежно перестанет быть важным. Прежде всего для того, чтобы не то чтобы не провоцировать, а для того, чтобы эта провокация человеческого мира стала управляемой, и просчитанной. Если магу надо себя спровоцировать, он знает, куда ему сходить. Мир человечий, Там все есть. Если магу надо себя проверить, он заставит себя реинкарнировать в человеческом мире с полной забывчивостью ну, о том, что он мак, <свят> вот, и попробовать себя испытать еще разок. Да, потому что человеческий мир это очень хорошее болотце, где легкость возведена в доблесть, где беспамятность является показателем добродетели, а не тяжелое сознание, более приветствуются окружающими, потому что не тяжело, человека с нетяжелым сознанием люди назовут хорошим человеком, люди назовут добрым человеком. Человека с тяжелым сознанием, который гад помнит все, ну нет, нет, неприемлемо такое существо в обществе. Соответственно для того, кто приобретает магические свойства, для сознания, которое утяжеляется вопреки общепринятому человеческому мнению, это общепринятое человеческое мнение должно стать неважным. А как сделать так, чтобы твое сознание стало неважным? Очень просто, друзья мои. Дело в том, что только тогда это произойдет, когда общечеловеческие ценности останутся общечеловеческие, но не ваши. Магическое сознание к общечеловеческим ценностям относится как к любым другим, не выделяя их ничем. Оно само в себе этих общих человеческих ценностей как приоритетных не имеет, они у него есть. Раз живем в мире людей, значит мы понимаем, что эти ценности есть. Но жить ради них, облегчать свое сознание ради них, мал, который прошел трудный путь испытаний, провокаций, трансформаций, не будет. И соответственно общечеловеческие ценности становятся для него не важны. Когда некто не имеет явных ценностей, он не имеет явной личности. Уточню. Ценности такая штука, в принципе, они точно так же управляемы, как и желание, была нужда. Сегодня глядишь одна ценность основная, завтра глядишь уже другая. Это в человеческом мире, кстати, происходит сплошь и рядом, просто человек действуешь по команде извне. Да, то есть ему эти ценности выправляются эгрегориальные системой Магическое сознание делает это само. Вот сегодня надо мне быть патриотом. Все, я патриот. Честно, я патриот. Завтра мне надо быть надо. правильным родителем. Все, я правильный родитель. Три секунды работы при должном навыке. Да, и перепаковываются ценности в своем сознании. Но... Ошибочно было бы думать, коллеги, что окружающие люди вокруг сплошь идиоты, это ошибка, я хочу вас предостеречь от этого. Люди, может, чего и не понимают, зато очень хорошо чувствуют, развивая в себе такие функции, как желание, астрал, подсознание, они научились виртуозно считывать, если не иного, то по крайней мере ну некоторую. Некоторые несоответствия, некоторые несоответствия. И понимая, что у близкого или просто у собеседника личность меняется что-то быстро вместе с ценностями, меняется и личность. И она как-то ну, не успеваешь в общем-то отслеживать этот процесс, близкие, конечно же, будут, да и не просто близкие, просто люди, будут относиться к такому человеку с вполне оправданной опаской. Ну поставьте себя на их место. Ну как можно относиться к человеку, у которого ценности меняются точно так же, как к гардеробу модница каждый день по нескольку раз, который ценности ставит ниже своих собственных задач, потому что его задачи находятся где-то чуть повыше его ценности, вернее, ценности находятся чуть пониже его собственных задач и которая их меняет. Человека невозможно просчитать, на него невозможно положиться, он неустойчив. Он как вода, он сквозь как песок, он сквозь пальцы. На такого человека положиться нельзя, а значит, соответственно, иметь с ним дело на постоянной основе будет очень мало кто. Именно поэтому как правило, да, отсюда следующий вывод, который вы уже слышали от меня, наверное, неоднократно, но вот сейчас вы получаете этому объяснение. Именно поэтому тот, кто идет по пути магии, как правило, не имеет долгих обремененных связей, обремененных как собой, так и себя другими людьми. Именно по этой причине. Потому что, во-первых, находиться с таким человеком очень опасно, остановиться а иным в угоду страхов, пусть даже нежно любимого, но все равно человека никто не будет. Либо надо заканчивать с магией, просто завязывать на эту тему, скажут, ну, очень хорошо, да, в человеческом мире оно все как-то получше будет. И О связях. Ни один маг не позволит себе иметь большое количество и обременяющих, обременяющих его связей. Это нормальным образом истекает, и логическим образом истекает из того, что уже было сказано. Человек же, напротив, чем больше связей опутывает его, тем более это делает весомым, для вес человека определяется не количеством умений, а количеством тех самых желаний, а желания, как правило, всегда связаны с коммуникацией. Астральное пространство это пространство коммуникации. Это то самое пространство, в котором мы осуществляем по большей части зримый и незримый энергообмен друг с другом. люди. Слова лишь только отображают, если есть необходимость отобразить словами, отображают этот фактор, а в основном все происходит в пространстве астрала. Значит, соответственно, человек, который хочет быть значимым человеком, будет обрастать очень большим количеством связей. И, соответственно, вместе со связями будут копиться и формироваться большое количество ответственностей на самых разных уровнях. Это уже не просто паутина, коллеги. Это такая многоуровневая, многослойная, очень жесткая паутина, распутать которую нельзя, ее можно только порвать, но если хватит сил. Сознание человека должно быть сконфигурировано определенным образом, и самое главное, чтобы оно было сконфигурировано удачным образом. Очень жестко все сверху на информационных слоях, очень свободно все снизу, на энергетических слоях. Такой человек будет в большей степени успешен, коммуникативен с окружающим. Но информация, коллеги, эта информация, она предопределяет сознание абсолютно все Жесткая конфигурация сознания информационными структурами, жесткими структурами делает сознание конфигурированным, но слабым по своей пропускной способности. Оно может пропустить энергию только определенного качества, оно может пропустить информацию только определенного свойства, только в определенном диапазоне и самое главное, только в определенной плотности. А это значит, оно становится неспособным воспринимать те вибрации, которые магическое сознание воспринимать обязано. Просто обязано. Это самое главное качество магического сознания. Показатель личной силы мага это его внутренняя пустота. Поэтому, коллеги, личная сила мага это внутренняя пустота. Магическая сила как мастерство к этому никакого отношения не имеет, потому что магическая сила в большей степени относится к умениям, к навыкам, к знаниям, но не к свойству внутренней пустоты. В данном контексте мы с вами видим, что все эти умения, знания также не являются фетишем для магического сознания, они есть инструмент. Маг не живет ради знания, это дурдом. Жить ради знаний, жить ради умений, второй дурдом. Внутренняя пустота это единственная ценность, которую нужно сохранить, проживая в человеческом мире, не позволить себя сконфигурировать под человеческое общество. Сознание пустое, с высокой пропускной способностью и информацией любой плотности. И эта информация тебя не изменяет изнутри, она лишь дает сухой остаток в виде знаний, которые превратятся посредством твоих сил, твоих достижений в умения. Но сама конфигурация внутренней пропускной способности сознания должна расширяться и быть свободнее с каждым таким потоком. Если эгрегориальный поток всегда будет заставлять сужаться сознание человека, под себя конфигурируя его, то магическая сила, кое я вам напомню, соткана из стихий, магические энергии, сотканные из стихий, ни в коем случае не будут сознание мага конфигурировать Каким-то специфическим способом они будут заставлять его быть спокойным, свободным, расширяться постоянно и сужаться, когда надо. Вот это различие, это различие в самой структуре сознания. Логика подсказывает, что скорее всего вот с таким кардинальным, с таким принципиальным различием и все остальное и в человеке, и в маге должно быть иным. Иные астральные реакции, иной принцип формирования ментального тела, иной принцип возбуждения и охлаждения по эфирке, что-то совсем Отпечаток на физическом теле тоже, конечно же, должен быть. А как же? Непременно. Зря, что ли, господа инквизиторы, столько искали печати. Не знали, чего ищут. Негадея. И так далее. То есть все немножечко отлично. И здесь, коллеги, вам... Несколько раз подумать. Да, наш курс хоть, повторюсь, и называется общая теория магии, но все-таки информация она, э, у нас не такого свойства, чтобы в одно ухо влетело, в другое вылетело. Даже если она в одно ухо влетает, а в другое вылетает, она через мозг все-таки как-то проникает. Да, и через мозолистое тело тоже. Ну, видимо, там что-то происходит, какое-то согласование левого и правого полушария несколько иначе. А уж наша информация тем паче. Поэтому она неизбежно на вас воздействует. Это я к чему? Вы догадались уже. да? Если перед вами не стоит задача конфигурировать свое сознание под магическое, а вот так просто чисто послушать, вот, то подумайте два раза, потому что чисто послушать просто не получится. Так или иначе оно будет на вас воздействовать. Если это не совпадает с вашим намерением, эффект вам может не понравиться может не понравиться. Желание это ведь так важно для человека, да? делать акцентуацию на своих собственных желаниях, умолять навыки, мы же это не просто умеем. Последнее время, под вот последние там, не знаю, лет двести, наверное, да? это же введено у нас в принцип доблести, это ведь правильно делиться с ближним. Делиться опытом. Сама формулировка, да? Вот просто, это ведь не фигура речи на самом деле, да? Мы как говорим, так ведь все и происходит. Но поэтому и говорят, что ни один уважающий себя маг, который действительно очень много знает, опытом делиться не будет. Никогда. Если тебе удалось что-то прочитать между строк или подглядеть и что-то понять, то, чего не объяснено, но в процессе работы, которую он выполняет, это чисто твоя удача, считай, что тебя твои эти хранители идут и тыкают носом в правильных местах. Но если нет, значит нет, никто же никому ничего не должен в нашем деле. Вот такой парадокс, коллеги. Поэтому подумайте. подумайте.